Учился летать, ты поверь. Громкими уголет утром с В трущихся дворец спец. Тень, тень, пойти тень. Нам гулять не лень. День, день, день, день, день. Светлый сон.